Я Яхно Виктор Павлович был нанят на Украине для перегона яхты с, с Турции в Украину для дальнейшего катания туристов там. Ну, по, У вас был какой-то контракт? Ну контракт не был, все было до, все было на словах, все было так договорил. Яхта Договорилась... была украинская или местная или турецкая? Нет, яхта была куплена в Турции. Угу. А кто владелец? И... Владелец Василенко Ирина. Это Украинка, да? Да, Украинка там. Она yeah. была. Я работал в такси, она была моей клиенткой. В общем, когда я приехал в Турцию, я узнал, чем я буду на самом деле заниматься. То бишь, Мне сказали, что я должен перевести беженцев, в Турцию, в Европу. Я так понимаю, я... та девушка, которая вас нанимала, которая владелеца Яхты, она знала, что, что это будет такая за работа? Ну, я предполагаю, что да, но она мне ничего не сказала, не предупредила. Угу. Потому когда, что, я да. так понимаю, они все связаны вместе, потому угу. что как, как по-другому, по-другому никак. Яхта была, то есть, украинская под украинским флагом, правильно? Нет, яхта была оформлена в Америке. Америка. Она была, да, была оформлена в Делавере. Делавере, да, штат Делавер. Да. Это безналоговая зона. Флаг, то есть, тоже был американский? А, американский, да, флаг был. Э, так, расскажите, что дальше произошло? Ну, когда я узнал, чем я буду действительно заниматься, то есть должен был перевести. Мне сказали, что я должен перевозить беженцев с Турции в Европу. Я, конечно, отказался сразу. Но меня там неоднократно избивали. И когда позвонила моя жена и сказала, что к ней пришли домой и начали угрожать, то есть ей и моему ребенку, ну я тогда согласился. Потому что было не было у меня выбора абсолютно никакого. Я переживал за свою семью очень сильно. Там я встретил двоих ребят. Как, как, да, то есть как это вообще случилось? Как сам произошел процесс? Вот пришли люди, сели на лодку и сказали вези нас, так? Нет, конечно, нет. Была точка загрузки, до которой мы шли троем. Нам, двое, я... еще двое было, это, это тоже были украинцы, да? Да, да, да, да, да. Они, я их просто встретил в Турции, один там работал, в баре, Ну, так как э, я понимал, что мне я сам не справлюсь. И... Они знали об этом, на что идут? Они были предупреждены, да, я просто их попросил помочь уже, как бы помочь. Они пошли добровольно? Да. да, они пошли добровольно, но они хотели попасть в Европу, за то, что они попадут в Европу, они согласились помочь. У них денег не было таких платить туркам. Какие они платят обычно беженцы, Так что они... Так, так они же могли под туристическое видели как-нибудь еще въехать. Ну, куда? В Европах? Ну да, в Грецию то же самое. Ну это их вопросы, их проблемы, значит не смогли, не знаю. Хорошо, Если дальше. Вы приехали на место загрузки, что дальше произошло? Мы когда увидели сколько людей, ну загрузили их. но не под долом автомата, естественно, они сами садились, они видели куда они садятся. А все взрослые люди, никто на берег не попросил. Детей не было? Дети были, 13 детей было. Но они все дети родители. Так что ответственность за детей родители несли в первую очередь. И они... Вот и, они и... Сели, о... сели и поплыли в Грецию. Как, какой, с какого места вы отплывали и куда приплыли? Отплывали, я уже забыл, как называется этот город. Как-то на Б... Ну забыл, короче. Хорошо, а приплыли Я не, не, столь важно, не столь важно. А приплыли мы, нас в реции взяли, куда точно приплыли, но попали мы в Афин. Ну а на какой остров приплыли хотя бы Нас на воде. Нет, нас мы не на острова приплыли, нас взяли на воде. А около какого мы острова хотя бы, где приблизительно? Координаты у меня есть, я могу дать просто координаты, а вы посмотрите по карте. Mm. У меня там ну то есть, есть ну координаты. хотя бы с какой, с северной части, ближе к Родысу, ближе к Косу, Лесбосу? Нет, ближе к Афинам, потому что мы попали... А вы прямо плыли, пыль, плыли, вы прямо плыли не к острову, а прямо плыли к, центру, к материку, правильно? Да мы вообще плыли в Италию. Нас, mm. Нам сказали плыть в Италию. То бишь, везти этих бельниц в Италию. А нас mm. взяли вообще территориальных водах, в международных водах разжали? мы шли по торговым путям, в нейтральных водах нас загнали, можно сказать. Кто-то позвонил, наверное, с беженцев, попросили помощи, когда увидели, как они это делают, эти все беженцы. Кто-то с них позвонил, и нас приняли в гостгвард. Понятно. То есть у вас есть греческая гидран. береговая охрана э, захватила, ну, арестовала греческая береговая охрана? Да, арестовала греческая береговая охрана. Что было дальше? А дальше мы в тюрьме. Дальше в тюрьме. А вас когда это вообще произошло? Когда, сколько времени назад произошло, когда вас арестовали? 22 апреля четырнадцатого года. 15 -го года. 15 -го года. 15 -го. То есть это да, только в начале самой эпопеи, когда только начали сюда массово завозить беженцев? Да, да, да, да. А... Ну, наверное, были первые или вторые, не знаю. Кто был на борту? Какие люди? Это... какие национальности были? Сирия, Пакистан, Афганистан, Ирак, Иран. То есть эти люди затем дальше поехали в Европу, правильно? Они не были арестованы, ну, они это... не были они были приняты как беженцы. Ну да, я не знаю, их больше не вижу. Ни на, на одном суде, как свидетелей их не было. Ни... И так далее. Не знаю их не дальнейшую судьбу. Но нам сказали, что их якобы депортировали. А на самом деле я не знаю, что с ними произошло. Но факт в том, что они на свободе. И кто в тюрьме не сидит и продолжает сидеть. жить. Хорошо, да, у вас было несколько судов. Первый суд, это был первой инстанцией, и, и, и где вам дали, какой срок? Ну, первый суд нам дали 576 лет. Это происходило в Афинах так же, как и второй суд. Нам дали по 101 году. А -а Сказали вам что-то, а Какое обвинение у вас, вам дали текст обвинения или перевод текста обвинения, или что-нибудь еще? Ну, с первого суда до сих пор нет, ни обвинения, ни текста дела там, в общем, как, как там назвали правильно, запутался. В общем, с первого суда никаких документов нет, а с второго суда, наверное, еще ждем, да, может быть, придут. Суд состоялся только в четверг на прошлой неделе, может быть, соизволят как-то переслать. Хорошо. Вопрос следующий. Какое участие принимало посольство Украины, в консульстве Украины в ваших делах? Никакого, абсолютно. К вам никто, не приходил ни, по, ни ко, никто ни консул, не приходил, ни сотрудники посольства, ничего? Никого не было, абсолютно. Были греческие адвокаты. Э, греческие его, бесплатные адвокаты были, да? Да, бесплатные, да, да. А вы как, с ними как общались? Через переводчика и то общались в зале суда. То есть он они, до, дела... даже, они до вас не приходили до суда? В коридолу их вообще не было. Ни, ни в коридолу, ни так, здесь я сижу в Дамако. Никто никуда не приходил. Никто нами не занимался абсолютно. Даже не соизволили явиться. Поговорить с нами. Они дела, вот насколько я понял, вот я видел в зале суда, они открыли дело перед самым судом за 10 минут. Они даже не знали, что там написано в деле. И вообще. Ну, были не ознакомлены с ним. Они там выложили свою версию и все. То бы заставляли нас там обманывать и так далее, и тому подобное. Понятно. Ну, в результате, они так, так, в результате их не работы вы получили, как вот это, получается, да, да, затем сто лет. Да. Вот результат их не работы. Они там вообще не говорили ничего. Они да. просто молчали, да, все. Ну, Хорошо. максимум каждый сказал по 2-3 предложения. Это Ваш, Что вы можете, как вы можете обратиться к людям, чтобы вас услышали? Что вы хотите сказать? Просто прошу помощи, помогите. Обратите на эту тему внимание, потому что это, нас я не один, нас очень много здесь. И все так же обмануты, все так же страдают, их не семьи страдают, и мы страдаем. Все страдают, все голодают, тем более у нас на Украине. Верните нас домой, дайте вернуться к нормальной человеческой жизни, помочь своим семьям, хотя бы, хотя бы чтобы они с голода не умерли Помогите нам. Как кто может, как может, пожалуйста. Финансовой помощи не просим, а просто просим моральной поддержки.